С вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеообзоре автонабор инструментов компании TopTool. Код товара по каталогу GC-AI 106B. Набор на 106 предметов. TopTool профессиональный инструмент. Э, инструмент долговечный, имеет пожизненную гарантию. Также есть масса запасных частей к, э, к наборам. TopTool применяется в основном на автосервисах, предприятиях, там где от инструмента нужна высокое качество, долгий срок службы, то есть который выдерживает большие нагрузки. Также применяется автолюбителями. На набор, который у нас сегодня в видеообзоре поставляется, вернее, поставляется. Упаковочная коробка идет, такая вот картонная полноценная, то есть не накладка бумажная. На упаковке указывается комплектация набора. Сбоку указывается, где набор производится. Это остров Тайвань. Инструмент это Тайваньский бренд. И указываются его положительные моменты данного инструмента. Ну, здесь, конечно, все на английском. Кому интересно, можно перевести. Начнем с трещоток. В наборе два рабочих квадрата. Это 1,2 дюйма и 1,4 дюйма. Соответственно, две трещотки. Маленькая и большая. Трещотки на 36 зубьев. Разборные. Внутренний механизм трещоточный меняется, то есть можно докупить его отдельно. Это, как считается, расходник со временем. Если часто работать, то, конечно, нужно будет заменить. Можно заменить, раскручивается, можно и обслужить, смазать внутри. Реверс. Право-влево переключение, быстрый сброс головки. Нажали кнопку, быстро сняли, зафиксировали. Трещотка, держа, вернее, головка держится на трещотке. Все то же самое, маленькая трещотка. Так, Длина трещотки под 1,2 дюйма 270 мм, под 1,4 четвертую 150 мм. Рукоятки здесь пластиковые, удобно лежат в руке. Надпись ТОПТУЛ на рукоятке, но здесь не надпись, а буквы, прессованные в сам пластик. Упс. С двух сторон надпись идет код данной трещотки на металле. Поэтому этому коду вы можете найти э, эту трещотку в каталоге TopTool. Показываем постоянно в наших видео. Вот каталог TopTool. Здесь весь инструмент собран. И каждый инструмент имеет номер. И соответственно данная трещотка также имеет свой номер. Это указывает то, что инструмент у вас как говорят, не подделка, а оригинальный. Трещотки на 36 зубьев. Также маленькая трещотка, рукоятка пластиковая, также имеет номер. Реверс, разборная, быстрый сброс. Две отверточные рукоятки. Обычная 150 мм. И вот такая отверточная рукоятка длиной 240 мм с магнитом. Выбираете биту, вот такой вот набор бит есть, я дальше покажу его. Станем битву отсюда. Хорошо зафиксированы. Раз. И получаете отвертку. Длина рукоятки 240 мм. Ручка здесь пластиковая, но сверху где черный цвет на рукоятке. Это такое вот резиновое напыление. Также рукоятка имеет номер по каталогу. Вторая рукоятка 150 мм. Короткая можете применять также с битами. Есть специальный переходник. Он одевается. И сюда расставляется сама бита. Под одну четвертую дюль. Или можно применять с головками под одну четвертую. То есть там где нужно подлезть. Также можете использовать удлинитель. Вот такая конструкция. Рукоятка здесь пластиковая. Также есть отверстие, квадрат для подсоединения воротка или трещотки. Если нужно что-то сорвать. Удлинители. Под одну вторую дюйма у нас два удлинителя. Это длинный удлинитель 250 мм и короткий 125 мм. Надписи на удлинителях, туптул и номера. Также удлинители имеют имеются. Удлинители. Так, под одну четвертую у нас один удлинитель 150 мм. Вернее, 150 мм. 100, 100 мм удлинитель. Под одну четвертую. Удлинитель только один идет. Два Т-образных воротка. Под одну вторую. 250 мм. т образный И под одну четвертую. 11, 11 см длина его. Две трещотки щетки и два Т-образных воротка в наборе есть, по два квадрата. Также воротки имеют свои номера. Два кардана под одну четвертую и под одну вторую. Карданы здесь скреплены заклепками, заклепки черного цвета, это усиленные хромолибдийная сталь. Два переходника. Переходник под 1,2 дюйма это подбитый битодержатель и под 1,4 дюйма, битодержатель. То есть эти битодержатели можете использовать с трещотками. Вставлять сюда биты. То есть удлинитель сюда поставлять, уже вставлять в отверточную рукоятку. И битодержатель под одну вторую дюйма. Также применяется с битами. Это уже или Т-образный вороток применяйте, или трещотку. Это то, что в наборе, с чем можно его применять. Далее биты покажу еще. Лесочные головки. Головки здесь 16 мм и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Теперь биты. Под 1,4 4 у нас биты идут вот в такой вот в упаковке. Пластиковый кейс. Эээ, в нем... Под 4, четвертую здесь 30 бит. Профиля торкс, шлицевые, крестовые, шестигранные и крестовые. И также есть вот такой вот переходник для работы с шуруповертом. То есть данные биты вы можете использовать отдельно для работы с шуруповертом. Сейчас встану. Мне тут довольно-таки плотно сидят. Вставляете биту и вставляете патрон шуруповерта. Можете использовать отдельно от набора. И биты под 1-2 дюйма. Общее количество 14 штук. Я уже показывал под них адаптеру вот такой идет. Также шестигранники, шлицевые, торкции и крестовые биты. Теперь по головкам. В наборе профиль шестигранный, головки идут короткие, длинные, небольшой набор. И все. Головки Torx, если вам нужны для работы, то это нужно будет докупить отдельно. Ну и головок длинных, вы видите, здесь всего лишь 6 штук. Начнем с коротких. Под 1,2 дюйма у нас 12 штук головок. Вот они. Самая маленькая здесь на 15, самая большая 32. И под 1 четвертую ряд 13 головок, самая маленькая у нас 4 мм, самая большая на 14 мм, профиль 6 -гранный. И головки длинные 6 штук по размерам 8, 10, 12, 14, 17 и 19. Вес головки 32 мм, составляет 213 грамм. Как видите, здесь головка полностью гладкая, отличная полировка инструмента, нанесено защитное покрытие матового цвета, надпись 32, размер головки, топ-тул надпись и номер по каталогу. БАЯ 1632. В верхней крышке у нас набор комбинированных ключей, 15 штук. Размеры ключей 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Вот такие вот ключи идут. Очень удобная рукоятка. У Токтула идут два профиля ключей. Два разных, то есть одни прямые с широкой рукояткой. И вот такие вот зауженные рукоятки. Как видите, рожок немного наклонен вниз. Вот, по отзывам с этими ключами очень удобно работать. Очень удобно лежит в руке. Как я полировка идеальная ключа. Видно, что инструмент качественный и профессиональный. Надпись TOCTUL 22-22, размер ключа и номер. Также имеет данный ключ по каталогу. По комплектации все. Теперь проверим, как же инструмент верхней крышки закреплен. Тут без вопросов ключи вот защелкиваются. Хорошо на своих местах. И исключает это выпадание. Материал затоления инструмента хром-ванадиовая сталь. И теперь кейс. Вес набора составляет 7,4 килограмма. Ширина кейса 48, длина 35, это с рукояткой. Высота 9 сантиметров. Хороший кейс, хорошо все изготовлено. То есть крышки подогнаны. И вот, запирание на две пластиковые защёлки. Надпись ТОПТУЛ. С обратной стороны кейса, видите, такие вот ножки есть. Для того, чтобы кейс у вас не ездил по столу. И наклейка присутствует. Что это за набор, номер. На верхней крышке логотип ТОПТУЛ. Вот. Рекомендую к покупке данный набор. Отличное сочетание цены и качество инструмента. Спасибо, до свидания.